Всем привет! Меня зовут Сергей Махмутов, это компания Вкус Детства. Сегодня мы находимся возле нашего цеха и презентуем для вас, сделаем мини-презентацию нашего принципиально нового технического оборудования и на базе шоколадно-карамельного рая. Это шоколадный карамельный рай. У нас вмонтирован универсальный модуль. Это новое оборудование, которое позволяет выполнить сразу же несколько функций. Первая из основных функций – это приготовление карамели, самая основная, да? Вторая функция – это поддержание постоянной температуры карамели. И третья функция – ее можно использовать как мармит сухой мармит без применения воды. Но обо всем по порядку. Для начала о том, что же кардинального нового изменилось у нас в этой стойке. Старешница полностью из нержавеющей стали, соответствует всем нормам Санпина и СЭС. Также мы защитили края нашего оборудования, установив по всему периметру хромированные уголки. То есть теперь это по просьбам наших клиентов, да, при, при транспортировке и при эксплуатации. Вот эти места часто сбивались и приходилось переклеивать на кайку. Сейчас это все защищено. На стойке установлен навес. Вес легко монтируется, демонтируется транспортировки складывается и занимает много места. Ну, все оборудование, представленное здесь, это стандартный мармит универсальный модуль и карамелизатор. Они могут работать как на газу, так и на электричестве. То есть они полностью универсальны. Это позволяет нам работать в торговых центрах зимой и также работать на выездных мероприятиях в условиях отсутствия электричества, где-то там в поле или еще где-нибудь. Мы перейдем, познакомимся более с технической частью поближе Универсальный модуль, да, самое основное, то есть наша новинка. Значит, он оснащен, в данном случае оснащен двумя емкостями по 7 литров каждая, может быть оснащен в принципе неограниченным количеством емкостей, Ну по 7 литров очень удобно готовить карамель, да, основная его функция это готовить карамель. Оборудование оснащено высокоточным датчиком, мы можем выставить температуру с точностью до 1 градуса. Температуру можно выставить от 0 до 300 градусов. При этом нагрев емкости происходит не только с одной точки, как стандартным карамелизатором, а со всех сторон, что позволяет нам более эффективно приготавливать карамель. Она получается более однородный, значит сахар топится до такого состояния, что в конечном итоге, когда она вот даже застывает, карамель, она не засахаривается, а она э, приобретает такую желеобразную форму. Вот. Э, значит, панель управления находится вот в этом месте. Сейчас у нас э, показывают то, что в емкости 91 градус. Э, вот таким вот образом мы можем выставлять любую температуру. Фиксируем ее. Мы просто выставляем на приборе 160 градусов такая стандартная э, стандартная температура рабочая карамели и она у нас всегда находится в этом состоянии. Можем выключить ее на ночь, утром прийти, снова поставить 160 градусов, буквально полчаса у вас снова карамель будет в рабочем состоянии. Также этот универсальный модуль именно в этом оборудовании да, заказчик попросил выполнить его многофункционально в плане может он работать как от электричества, так и от газа то есть на газу можно работать э на газу конечно мы не можем выставлять температуру да потому что датчик у нас работает электричество но мы можем э с помощью газового нагревателя да, э установив небольшой газовый баллон 470 мл объемом э включать подогрев и то есть у нас также эти две емкости будут подогреваться далее у нас идет эта часть то есть наш заказчик будет использовать его в основном для приготовления карамели. Основная его функция будет не поддержание его температуры. Второе мы сюда установили на стандартный мармид на две емкости, и он также у нас может работать как от электричества, как от электричества, так и на, не на газу мы сделали, а на, спирт, на спирту. То есть спиртовая горелка. Потому что газ дает слишком много энергии да, и можно испортить шоколад. На спиртовой горелке мармит на водяной бане очень хорошо работает. Здесь также установлен датчик регулировки, если мы будем работать на электричестве. То есть э, панель управления мармитом можем устанавливать температуру. Включаем мармит, устанавливаем температуру 40 градусов рабочей температуры шоколада и он также работает. В принципе, то же самое можно и делать и на универсальном модуле. Также можно готовить шоколад. Просто устанавливаем здесь температуру в 45 градусов, включаем его, и в этих емкостях можно насыпать туда шоколад, и там будет топиться шоколад, поддерживать постоянную температуру. Отличие, в чем универсальный модуль немного лучше стандартного мармита, в тем, что он в проще в эксплуатации, он не требует воды, то есть не нужно туда доливать воду, потому что его принцип действия не на паровой бане, да, а на немножко другом принципе действия его заключается он при прямом нагреве, но равномерном и высокоточное сдерживание температуры, выставление температуры. Ну и также в этом оборудовании есть обычный стандартный карамелизатор. Он также может работать как на газу, да, стандартная газовая горелка установлена. газовая горелка. Все. с пьезоэлементом элементом очень хорошо быстро зажигается и также быстро хорошо включается. Также она может работать от электричества. Установлен один нагревательный элемент мощностью полтора киловатта. Очень хорошо выполняет свои функции, и готовит карамель. Но функция поддержания температуры карамеля это уже вот в нашем универсальном модуле. Консультируйтесь с вашим менеджером, связывайтесь с ним поскорее, заказывайте оборудование с универсальным модулем, работайте, зарабатывайте деньги, расширяйте свой бизнес. Всем удачи, пока!